Мы пришли на «ты». На «вы». Вы пьян. Да? Да. Перегаром мне не надо на меня дышать. А где можно ознакомиться с суставом? Куда вы бежали-то? Прошу и вас еще немножечко освещать эти проблемы, потому что... Вот это вот надо всем знать. Руками меня трогают. Где? Тут раз, мне толчу. Что вы меня рукой-то трогаете? А зачем телефон схватил? Опа, схватил, телефон. Зачем? зачем ты трогаешься? Не Руки не надо так делать. Мне не надо снимать. После того, как вы распустили руки, я считаю, договоренность автоматически аннулировалось. И слышать слово «хоспис» угу. для него это дом смерти. Угу. А то, что мы закрываем пациентов... Все ...закрыты палаты... ...которые под препаратами... ...и решетки на окнах... ...при правильном подборе препаратов они осознают реальность... Фиксируется рука, допустим, кровать. Если фиксируем руку, человек может себя просто поцарапать. Девочки несколько дней назад пациент поломал палец. У них есть склонность убегать. Как минимум дважды, без гали, пациенты и, возможно, под препаратами. Она спросила, как пройти в город, что она сама с кургана. Пациенты сбегают, а рядом детская площадка. По всем признакам, это натуральная дурка, просто частная. Станция юных стариков. Это наша территория. У нас цены на квартиры упадут. Это оно под под забором. то есть у него своя территория огорожена. А вот ворота вообще закрывается? Нет? Открыто? Никаких знаков? Нет. Смертность была в 14-м Улучшаем он тоже статистику? Конечно. У них уменьшается смертность? У нас на этом здании лицензии нет. Я надеюсь, у вас э, фасад больше не будет летать, как в прошлом году. Хотя у меня лицензии нет, но... То есть mm -hmm. они работают подпольно? Они у меня дежурят по сменам круглосуточно. У нас кинет сестре. Грибка больше нету? Грибка нету. Вот и есть плесень. Вот она. Это грибы? Да, он каплями льется. Да не рука тут, не нога может влезть. Углы промерзают, там все здание насквозь, там мы ремонтируем, не ремонтируем, но все в грибке. Подвала нет, то есть пол промерзает. А вот влажность повышенная до сих. Видно, видно, видно. Очень много документов, не дай бог что нибудь вспыхнет. Коронавирус? Да. Серьезно? Да. А вы почему без маски? Да. То есть все, вы закрылись для да. свободного посещения? Да. Я директор, покиньте телефону. А, я могу посмотреть ваш документ. Обычных жителей больше не пускаете, да, только родственников. Милицию? Да, она сказала. В Белоруссии, что ли? Нет, она сказала, милицию вызвала. Ну просто вы говорили, что вы открыты для общения, у вас все по-честному. открыта для общения. Вы всегда с людьми разговариваете спиной. Вообще на привозительское такое отношение. Ну каждый раз меня терроризировать тоже не надо. Вы готовы встретиться? Я без проблем я могу встречаться и мне нечего скрывать. Мы уже собрали 117 росписей. Здрасте, МАУ, комиссия, да? Департамент социального развития, да? да. Да, визит. да потому что здесь есть нарушения.